В Валенсии цветет жакаранда. Очень красивые цветы у этого дерева. Семейство акации это бразильское дерево. И попугаи, излюбленное лакомство попугаев. Вот они что-то склевывают. И здесь такой ковер образуется. Но меня все падает.